Всем привет, с вами снова я, Тилька, и добро пожаловать на мой канал. Я надеюсь, что вы по мне соскучились и соскучились по моим скетчам. Сегодня я решила вместе с вами сделать скетчи на тему неловкие ситуации, потому что практика показывает то, что неловкие ситуации вам нравятся, и я еще нашла парочку ситуаций, которые я вам не показывала, так что сегодня они будут. Обязательно поддержите меня лайком, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать мои новые видео и всегда быть рядом со мной, а я начинаю. Знаю. Бывало ли у вас такое, что, приходя в магазин, вы забывали оплатить какой-либо товар? Да что шоколадка? Но я же за нее не заплатила. Меня посадят точно на 10 лет, блин, она еще и не по акции! А -а -а. Здравствуйте, я ваш сосед, а соль у вас будет? Я очень сильно люблю слушать музыку, и вообще я с музыкой по жизни. Я считаю, что это отличный способ отвлечься от рутинных занятий при занятии спортом и какими-то домашними делами. Но иногда там бывают такие ситуации. Слушай, это не могла бы делать потише, субтитры, я спать хочу. Ой, прости, я думала тихо. И пускай капает, капает с неба, иду в мокрых кроссах тебе где -то... Остальных я занят, звонки без ответа, датик, Каждой девочке знакома ситуация, когда ты надеваешь юбку, идешь по улице, а потом замечаешь что-то подобное. Блин, дурацкая юбка, постоянно задирается. Блин, нафиг я ее сегодня надела. Слушай, пойдем домой, а? Да мы же только вышли, может я могу чем-то помочь? Зачем да ты можешь помочь? Хотя... Может, домой пойдем, а? Ой, да ты что, мы же только вышли. Посмотри, погода какая хорошая. Пойдем еще погуляем. После того, как у меня появилась вот эта вот Bluetooth-колонка Extra Bass от Sony, некоторые вещи стали приносить мне больше удовольствия, но при этом занимать гораздо больше времени, чем раньше. Ну что ты там скоро уже? Я час уже жду. Да дай мне в ванной поваляться, иду уже. Ты там уже часа два в ванной. Офигеть, как переливается. О, она еще и красным может светиться. И зеленым? Офигеть! Зато благодаря ей я познакомилась с нашими соседями. А то бы я так и не узнала, кто там свернет по выходным. Ставь лайк, если у вас также. А, извините, а то у вас так громко музыка играет, а то уже 23 все-таки. Какую музыку? Ну, у вас дом постоянно громкая музыка играет. Вы зайдите, у меня даже никакой музыкальной техники нет Я просто тоже слушаю эту группу Ладно, пойду у других поспрашиваю Ладно, заходи, это у меня Перейдя по ссылке в описании, вы можете принять участие в конкурсе Где можете выиграть такие же крутые аудиогаджеты, как и у меня А также получить скидку на всю продукцию Экстрабас при покупке в фирменном интернет-магазине Sony А еще у меня один раз в жизни была такая ситуация, когда я купила себе ну очень-очень узкие джинсы И в какой-то момент я услышала треск Срочно, дай мне сюда свою жвачку. А что случилось? Плю, я сказала. теперь быстро пошли домой. Знаете, практика показывает то, что в некоторые места без стука лучше не входить. Блин, выйди отсюда! О, тут просто открыто было. Тут, тут открыто было, но лучше было бы закрыто. Согласитесь, что не очень приятно, когда у тебя разряжается телефон, и ты судорожно начинаешь искать в своей сумке зарядку, но ее там нет. И тогда ты начинаешь искать варианты. И порой они не всегда приятные. Кать, короче, я здесь стою около большого дома, и не знаю, куда идти, чтобы мы с тобой встретились. Куда мне идти? Алло? Кать. Кать. Блин, у меня телефон сел. О, молодой человек. Молодой человек. А можете дать мне телефон позвонить, пожалуйста? А то у меня телефон разрядился. А нам нужно с подругой встретиться. Ага, знаю таких. Сейчас дам ей телефон, она свалит. Лучше скажу, что деньги закончились. Так надежнее будет. Вы извините, у меня только что деньги закончились. Все добро. Следующая ситуация, скорее всего, распространена среди девчонок, потому что я не видела, например, чтобы парни носили супер белые штаны. А мы, девочки, с вами любим носить белые какие-то джинсики, штанишки, шортики. И очень часто у нас случается вот что-то подобное. Ладно, мне уже домой пора, а то мы два часа играем. Ладно, хорошо. Угу. А, слушай, а давай еще немного поиграем, а? ты же хотел уходить. Да, я решила, что сейчас начнется самое интересное, поэтому давай поиграем еще чуть-чуть. Ладно, давай. У меня в жизни бывало такое, что как-то раз я махала человеку и активно привлекала его внимание, На то, что произошло дальше, я совсем не ожидала. <свы> да ладно! <свы> Ой, мы так с тобой давно не а помнишь, как мы химички на стол кнопку подложили, а ей понравилось? Вы кто? Ой, простите, я обозналась. Не забывайте про ссылочку в описании, а также пишите в комментарии, какое бы еще видео вы хотели бы видеть на моем канале. Какой скетч вам понравился больше всего и почему. А также подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить ваши лайки. А с вами была я, Наталья Володина. Всем пока, до новых встреч!